Обзор новинок техники, распаковка товаров, обзор новых игр Начинайте обзоры кофе или сигар, ретро-обзоры, обзоры фильмов, обзоры книг, обзоры популярных или не очень YouTube каналов. Дамы и господа, обзоры очень перспективная ниша на YouTube, а правильно выбранная ниша это гарантия успеха и дохода с вашего канала. 8 практических советов сделают ваш канал успешным и прибыльным. Приложите усилия. Приготовьте контент-план.